Совсем не по расписанию, в четверг, 31 августа, компания Apple выкатила девятую по счету бета-версию iOS 11 для iPhone и iPad. Сегодня поговорим с вами про iOS 11 Beta 9, какие нововведения и если они там вообще по сравнению с предыдущей беткой, а также в конце ролика обязательно поведаю вам, как установить iOS 11 Beta 9 на поддерживаемой компании iPhone либо же iPad просто быстро, бесплатно, без регистрации смс и так далее и тому подобное. Поехали. Спокойствие, друзья мои, только спокойствие. Глубокий вдох и выдох. Молодцы. Начнем по порядку. Размер обновления до iOS 11 бета 9 составляет порядка 40-45 мегабайт. Как и в прошлый раз, купертиновцы не внесли абсолютно ничего нового за исключением того, что как по мне именно 9 девятая версия iOS 11 работает куда плавнее и чуть шустрее. Однако, не нововведения, так изменения и различные улучшения яблочники добавили в iOS 11 b 9 бета-9. Например, в системе исправляют довольно неприятный баг при съемке видео, когда рядовые пользователи при записи переходят от яркой области к менее освещенной. Раньше этот самый переход делался крайне резким образом, аж глаза мазолило. Теперь стало чуть лучше, не намного, правда, но лучше. Касаемо автономности, все осталось на прежнем уровне, что и раньше, хотя, может, и держит заряд мой 7 плюс чуть дольше. Но это далеко не точно. В целом это все. Релиз уже не за горами, поэтому устанавливать iOS 11 уже сейчас, даже в стадии бета, можно и нужно. Сделать это крайне просто. Переходите по ссылке из описании к этому видео, открывайте страницу в браузере Safari, далее устанавливайте профиль конфигурации. Затем после перезагрузки iPhone или iPad, которую, кстати, сделать просто необходимо, вы заходите в настройки, раздел основные и выбираете пункт обновления ПО, Там же вас будет ждать iOS 11 бета 9, либо iOS 11 паблик бета 8, которые ничем друг от друга не отличаются. Вы смотрели канал Apple Finder, совсем скоро увидимся, до встречи, пока.